У нас есть кое-кто очень особенный, кого мы должны объявить прямо сейчас. Я не собираюсь отнимать слишком много времени, но человека, которого я собираюсь объявить, вы, ребята, знаете, это доктор Анна Бекер, И я хочу рассказать короткую историю о ней, прежде чем она выйдет. Когда дело доходит до цифр, когда дело доходит до искусственного интеллекта, она гений. В очень юном возрасте. В возрасте она продала очень, очень сложное математическое уравнение, которое уже более 30 лет ни один ученый не может решить. Когда это произошло, она начала получать много звонков от разных профессоров, которые просили ее помочь им с другими проблемами, которые у них были. Был один конкретный врач, который работал над стареющей ДНК, и они очень, очень долго не могли решить какие-то цифры, и они готовились закрыть его. Но когда они увидели доктора ну что она продала, они попросили ее помочь. Вы говорите о биологической ДНК? Да. После долгих шести месяцев работы с профессором, она решила эту проблему. Затем ее путь продолжился в финансовую индустрию, потому что это то, что она любит в финансах. Она работала с хедж-фондами, и она действительно работала с тем, что действительно выиграла крупный хедж-фонд в Сингапуре, где она также занималась для них торговлей искусственным интеллектом. Сегодня доктор Анна Бекер и ее команда ученых One Scientist работают над чем-то большим для нас. Для всех вас, кто находится в Дейзи, и я хочу сказать одно, самые успешные люди в мире, они чувствовали себя лучше всех большую часть времени. Если я хочу быстро спросить, можете ли вы поднять руку, кто знает, Гарри, Гарри Поттер? Эта дама, написавшая эту книгу, ее первая книга до того, как она опубликовала свою первую книгу, она 12 раз чувствовала, что ей отказывают, что ей отказывают, 12 раз, прежде чем она опубликовала свою первую книгу. Баскетболист Майкл Джордан. Вы, ребята, знаете его? Да, его выгнали из баскетбольного колледжа, потому что он был худшим игроком в этой команде. Он проиграл сотни игр. Он проиграл... Он пропустил десятки тысяч различных бросков. Но он сказал, я преуспел, потому что я падал снова и снова в жизни. С моей точки зрения, это не неудача. Это успех. Это просто процесс, проходящий шаг за шагом. Доктор, Анна и ее команда прямо сейчас находятся в процессе создания чего-то удивительного для нас. И она собирается прямо сейчас поделиться с нами об этом процессе, о том, где мы находимся и что она делает. Поэтому я хотел бы попросить вас всех встать и тепло поприветствовать ее. Thank you. Minasan kunichwa. <laughs> Kona subareshi kunide eai dikite orishi desu. Спасибо вам. Я очень рада быть здесь и хочу начать с благодарности вам, потому что, как сказал наш основатель, это была наша мечта – делать то, что мы делаем прямо сейчас. Так что спасибо вам от всего сердца за поддержку, за краудфандинг и за то, что вы позволяете нам делать то, что мы делаем. Я хотела бы начать с мотивации этого проекта и видения, которое у всех нас было для этой истории. У меня было это видение в 2000-2001 годах. Я хотела создать инструменты, которые позволят обычным людям наслаждаться финансовой свободой и головоломкой создания технологий, наличие партнеров и поддержки людей для этого проекта. Чего не хватало до сегодняшнего дня, в частности, как мы определили это в Дубае, так это того, что наш продукт направлен на создание прорывных финансовых возможностей для людей. Прорывных финансовых возможностей. Мы говорим о возможности, основанной на рисковом капитале, изменить ваше финансовое благополучие. Пока мы думаем не о схеме быстрого обогащения, а о 50 годах. Для меня очень важно помочь людям выйти на новый уровень финансовой свободы, получить больше образования, получить больше возможностей, выйти на новый уровень своей жизни. Так что же такое высокие возможности? Инвестиции с высокими возможностями, это инвестиции, при которых мы получаем высокую отдачу. В первую очередь потому, что мы хотим выйти на новый уровень. С высокой доходностью приходит и высокий риск. И как мы уже обсуждали, нам нужна высокая вероятность, чтобы отличить это от азартных игр и других возможностей. Но я поняла, что для нас как сообщество не менее важно, чтобы мы получали деньги от всего мира, используя передовые инструменты. Это понимать, что мы также вносим свой вклад в развитие мира. Я не хочу, чтобы даже у нас мелких розничных торговцев возникало ощущение, что мы только получаем, не отдавая. Поэтому, когда мы говорим о b мы, как Endotech, стремимся инвестировать в торговлю на инновационных рынках, таких как крипто. Поэтому мы никогда не будем инвестировать в теневые рынки. Мы также будем искать высокие возможности на рынках, в которые мы верим. Итак, опять же, мы видим, что являемся связующим звеном между людьми и их инвестициями в инновации и получением выгоды от этих инвестиций в качестве ББФО. Итак, главный вопрос в том, как вы делаете Бобфор как отдельный человек? <реком> И самое главное, что я хочу вам сказать – никогда не делайте этого сами. <реком> Я прошла через 30 лет Нобелевских премий, присуждаемых ученым, финансистам и специалистам, и самые умные ребята в области финансов сказали, ⁇ Мы либо не подготовлены как люди к тому, чтобы справляться с высоким риском, либо мы не в состоянии предсказать то, что, по нашему мнению, мы предсказываем, когда торгуем ⁇ или даже если у нас все выровнено для нас, мы все равно не в состоянии контролировать себя. Так что давайте доверимся всем умным людям и поймем, что нам нужна помощь. Мы не можем сделать это сами без помощи технологий. Так тоже в настоящее время получает ББВ. Мы знаем об отдельных компаниях, которые делают ББВ для состоятельных частных лиц, институциональных клиентов или компаний, недоступных внешним инвесторам. Эти компании, у них есть полный набор трейдеров, квантов, разработчиков, которые занимаются алгоритмами, финансовой аналитикой, технологиями и 24-часовыми операциями. Так что для нас, как для частных лиц, нет простого или умного способа получить ББВ. Мы либо стараемся инвестировать в низкорисковые проекты, либо инвестируем в высокорисковые, но в большей или меньшей степени как подход покупая на 10. But more or less as a buy hope Главное, о чем я хочу поговорить прямо сейчас, и это будет немного сложно, тема – это риск. Риск для нас, людей, всегда связан с опасностью, и это нормально в 99% случаев. Когда я спрашиваю клиента, на какой риск вы хотели бы пойти, чтобы получить свою прибыль, ответ – ноль. И тогда я стараюсь быть разумной с человеком. Я пытаюсь сказать, что вы знаете, что нет возврата без риска. Ответ по-прежнему нулевой. Так что это хороший и правильный ответ. Потому что мы не структурированы так, чтобы думать о риске как о чем-то позитивном. Но мы знаем, что все достижения были достигнуты благодаря риску. И когда вы подходите к риску как профессионал, как математик, как ученый, вы можете извлечь выгоду из риска. Поэтому я хочу напомнить вам о треугольнике, который мы нарисовали в первый раз в Дубае, наш треугольник финансовых инвестиций. Когда мы говорим об инвестициях, нам нужно думать о трех элементах – доходности, риске и вероятности. Когда обычный человек думает о риске, он думает о том, что хочет очень низкого риска. Он может получить очень низкую доходность, как он понимает, но это произойдет с высокой вероятностью. Так что просто постарайтесь запомнить цвета. Мы хотим зеленый, мы хотим синий и мы не хотим красный. Когда мы говорим о среднерисковых активах, таких как акции, мы все понимаем, что увеличиваем все элементы одновременно. Например, 20% доходность, 20% риск и очень высокая вероятность или вероятность достижения 50 на 50. Но когда мы доходим до высокой доходности, вот тут-то мы и говорим о БИФО, мы все сразу попадаем в ситуацию с низкой вероятностью. Мы знаем, что происходит с азартными играми. Вы получаете стопроцентную отдачу. Вы получаете стопроцентный риск, а ваша вероятность составляет 25%. И если вы будете делать это снова и снова, у вас все еще может быть высокий риск, высокая доходность, но вероятность приблизится к нулю. Так что азартные игры терпят неудачу по вероятности. Лотерея – это крайний случай такого рода. Итак, вы видели, что обычные инструменты и регулярное мышление работают на сохранение риска, увеличение доходности, на устранение вероятности. В ББВ мы стремимся создавать вероятность и поддерживать ее на высоком уровне. В этом главное отличие. Как только мы завершим наш проект в течение первого года инвестирования в ББВ, люди испытают эту проблему в течение пяти лет, пока проект работает для них. Программное обеспечение работает для них. У них будет еще более высокая вероятность, но риск снизится, и это легко понять. Мы вкладываем рисковый капитал в работу, и через один-два года у нас уже есть прибыль более 100%. Таким образом, мы можем вывести часть рискового капитала из полного рискового капитала, и тогда наши риски сведутся к нулю. А затем доходность продолжит расти, в то время как риск очень-очень низок. Продолжать участвовать. И так, как вы видите, главное, чтобы это произошло, создать инструменты, которые сохраняют высокую вероятность. Так что это главный вопрос того, что мы делаем в эндотех. Мы создаем инструменты для достижения этой 80-процентной вероятности получения высокой отдачи. Мы создаем универсального трейдера. Давайте попробуем понять это. Что входит в создание универсального трейдера? Мы берем все торговые навыки, доступные людям прямо сейчас моделируя их с помощью искусственного интеллекта. Мы добавляем элемент квантовой работы. Квант — это статистика, ученый, аналитик, и делаем его полностью адаптируемым к рынкам. Это огромное начинание, которое мы взяли на себя в 2021 году. Создать любой из элементов – это большой проект. Они собрали их все вместе. Это то, что буквально невозможно. Так что давайте представим, какие вещи мы вкладываем в трейдера. <толкные> Он начинает с того, что узнает о рынке. Каждый профессиональный трейдер работает с разными таймфреймами. Он смотрит на один месяц и видит одну картину. Он смотрит на разрешение одной недели и говорит немного другую картину. Он видит один день, он видит 4 часа и он видит один час. В то время как на предыдущих таймфреймах он мог чувствовать, что Маркус медвежий на один час. В настоящее время он снова видит стагнацию. Другая картина через 30 минут. Даже больше. 15 бычьих настроений за одну минуту. Затем элемент состояния рынка. Иногда у нас наблюдаются восходящие тренды. Они очень сильно отличаются по структуре от нисходящих трендов. Еще большую разницу мы видим в структуре рынка. Когда он остается неизменным, у нас рынки скользят вверх. У нас рынки скользят вниз. И самое главное, что для каждого типа рынка нужны разные алгоритмы, чтобы улавливать его движение. Например, у нас нисходящий тренд, тогда какие элементы в него входят? Мы смотрим на линии поддержки и сопротивления. Они могут быть статичными, они могут быть динамичными. Они могут определять состояние рынка. Это могут быть линии Фибоначчи. Если вы посмотрите на каждую из этих линий, похоже, что они идеально подходят для того, что происходит на рынке. Поэтому вам нужно выбрать, в какое время и как использовать каждую из них. Тогда, как сказал Ларри Уильямс, вы не можете быть оторваны от фундаментального анализа. И сейчас все больше и больше крипторынков управляется фундаментальным анализом. Таким образом, у нас есть искусственный интеллект, читающий газеты и новости, а также консультирующийся с нами людьми о том, как чувствует себя рынок. Чтобы еще больше усложнить ситуацию, мы, как люди, работающие с компьютерами, понимаем, что нам нужно привнести компьютерную логику в систему. До сих пор мы говорили о навыках трейдера. Теперь нам нужно владеть компьютерными навыками, чтобы что-то делать. Вот и теория обнаружения сигналов, аналогичная той, что у нас есть в любой другой области. Мало того, что есть сигнал, так еще и шум. Когда мы слышим мой голос, вы слышите слова, но вы также слышите мое дыхание. Но дыхание недостаточно сильное, чтобы вы потеряли смысл окружающего мира. На рынках часто сигнал, который в нашем случае является средней линией тренда, теряется в деталях рыночного шума. Поэтому математики добавляют дополнительные определения для того, чтобы работать с рынком. И это определение помогло им работать с любым рынком, не понимая его по-настоящему. И это связующее звено между трейдерами и квантами. Сейчас я не буду зачитывать название, но очень важно, чтобы у каждого успешного трейдера и компании были свои собственные идеи о том, как подходить к рынку и определять его. Когда мы завершили разработку 20 версии, у нас в основном была версия 20. Мы в основном создали всю инфраструктуру для Universal трейда. Но сейчас мы работаем над улучшением и подключением всех проприетарных индикаторов к инфраструктуре. И здесь я хочу сказать о том волнении, которое испытываем мы как команда. В то время как строительство 20 здания было очень тяжелым и даже удручающим, прямо сейчас мы находимся на той стадии, когда каждый день у нас есть хорошие новости. Стиль управления в вызвал у меня удивление. То, как я управляю своей командой, мне нравится, когда они удивляют меня. Это наш девиз – добиться результата, который удивит нас. Итак, у моей команды из 17 квантов, трейдеров и разработчиков у нас есть дорожная карта, где каждую неделю у нас появляется новая версия, и каждый день я получаю от 5 до 10 отчетов с проверенными различными элементами, и у нас есть счастливые моменты улучшения и своего рода моменты ага. Мы поставили перед собой цель предсказать рынок с 50 точностью, и в настоящее время наша версия предсказывает рынок с 62-процентной точностью. Поэтому, хотя мы чрезвычайно довольны результатом, нам еще многое предстоит сделать до запуска. Извините за понимание переводчика. Вы нацелены на 50 человек, но вы уже достигли 62. Да, и теперь вам нужно совершенствоваться дальше. Нет, нам нужно сделать дополнительные вещи, чтобы это заработало. И хотя я объясняю вам сложность того, что мы создаем, главная проблема прямо сейчас заключается в том факте, что мы создаем последний уровень вероятностного подхода к сигналам, снижению рисков, управлению капиталом и весовым показателем для входа и выхода. Все эти сложные условия для того, чтобы сделать его стабильным и сделать его с высокой вероятностью на будущее. Опять же, без сложных условий, мы такие и есть. Мы создали Universal Trade, но ему все еще нужна какая-то опора, чтобы начать работать. В качестве простого примера можно привести наш последний нисходящий тренд, когда наш трейдер принимал короткие сигналы, но мы не знали, сколько денег поставить на этого единственного трейдера, который это делал. Значит, нам все еще нужны ноги, чтобы трейдеры могли ходить. Просто чтобы дать вам представление о том, как Endotech функционирует прямо сейчас как разработка, которую мы имеем. В то время как 20 уже создали для нас инструменты искусственного интеллекта вместе с программным обеспечением для тестирования, анализа и оптимизации. Команда Quent постоянно использует его и запрашивает у команды разработчиков дополнительную информацию ноги и руки для того, чтобы наш робот мог правильно ходить. Так что, когда он родится, наш робот увидит мир таким, каким мы планируем его для Бифо. К сожалению, даты нет. Может быть, завтра мы увидим, как он марширует должным образом. Возможно, нам все еще придется работать над ним в течение нескольких месяцев. Хотя всегда кажется, что мы на месте, мы продолжаем открывать новые вызовы для искусственного интеллекта. Но что же это такое? Мы уверены в том, что с точностью 62% мы сможем запустить его в этом году. Но для нас очень важно довести его до наилучшего возможного состояния, чтобы мы могли представить его всему миру широким массам. В то время как все технические элементы исполнения, технологии компании уже есть и мы видели производительность Форекс. Чего мы ищем так, это того, чтобы криптовалюта начала показывать высокие показатели не только в цифрах, но и в сотнях показателей. На чем я хочу на мгновение остановиться, так это на сравнении производительности Форекс и криптовалют. Речь идет не только о конечной доходности, речь идет о двух разных подходах. Мы все чрезвычайно довольны доходностью, но вы должны понимать, что не бывает такой вещи, как высокая доходность без высокого риска. Поэтому имея умелого трейдера с искусственным интеллектом, мы можем работать с этими рисками. Но риски все еще существуют. Таким образом, ежедневно мы рискуем до 32% капитала. Вы все равно этого не видите, потому что это наш риск, внутренний риск, который мы берем на себя. Но вынос для вас за эту историю риска – это не сложная история отдачи. Вам нужно минимизировать риск для себя, выводя прибыль с криптовалюты, как только она начнет работать. Это противоположно. Это высокая доходность, высокий риск, но сложная история, которой нам нужно будет придерживаться в течение многих лет. И давайте не будем забывать, что в криптографии мы действительно поделили 30 миллионов из 34 миллионов прибыли в качестве выплаты. Так что в криптографии даже такой неэффективной на данный момент были свои моменты. Таким образом, идея будущего для всех нас заключается в том, что как только мы завершим проект B4 для каждого из сотрудников Daisy Endotech и наших будущих клиентов, у нас будут разные профили рисков, разные инвестиции B4. И опять же это наше видение, которое еще больше выкристаллизовалось благодаря новой идее о том, куда мы должны инвестировать. Что люди будут использовать свой рисковый капитал, свой небольшой рисковый капитал, который они могут позволить себе потерять. Для инвестирования в инновационные рынки или рынки с высоким спросом, которые нам нужны, и получат четверку би для себя. Так что это «отдавай и бери» будет здорово и принесет пользу нам и всему миру. Большое вам спасибо, что вы слушали. И вы знаете, давайте смотреть вперед в наше будущее. はいありがとうございました。<スタッフ><スタッフ>